Вы на канале Юрисет. Получается то, что вот давно я не был, давно я не гулял, вообще давно не гулял. Хотелось бы рассказать много чего. Сейчас хочу пойти на северный. Да, давно я там не был. Может, что-нибудь произойдет там, может, что-то появится. Так вот как-то тут в каком-то районе в районе половинка нахожусь тихо очень, меня наверное очень громко слышно но для камеры так, это очень хорошо э, недавно вот произошел такой случай спрашивают почему нет видео снова а я отвечаю я э, не отвечаю. я говорю скоро логичный ответ мне плохо видно наверное, ладно скоро будет видео а вот и видео, да, видео, ого, прогресс, Юра выпустил видео, обалдеть. Так, сейчас, если я в районе половинка, значит, северный скоро рядом будет. Недавно же Олимпиада в Рио, да. Кто за нашим болеет, поставьте лайк, То, что я тоже болею. Вчера смотрел водное поло, по-моему, да, мы выиграли. Наши девочки выиграли, да, это классно просто если снимать возле дороги где ездит машина по логике вещей если есть дорога ездит машина слишком шумно и мой голос становится сл хуже слышен на камеру да. сейчас пойдем на северный расскажу что там есть просто я был везде уже во всем тайский в парке на площади и за парком даже в ростове был. те кто не знает такой вопрос задается в смысле ты был в Ростове, ты гулял в Ростове, а где видео? Видео мое на странице. Кому будет интересно. Ну ее, улетел. Кому будет интересно, ссылка будет на видео в описании. Под видео. Да. Чаще заглядывайте в описание, то что там может быть что-то интересное быть. А так у меня дела, как всегда, отлично. Да, не удивляйтесь. Я так всегда. Почему один? Да, уже что-то... Вы тоже заметили, почему я снимаю один видео, да? Я тоже это заметил, как бы, и а, мне уже некомфортно создается ощущение. А, да, один все время. Сейчас я дойду до северного. Что-то мне... Ладно. Как это ждали видео, не ждали меня. Меня ждать не надо, то что зачем меня ждать, зачем меня смотреть, что такие вот новости. Сейчас я до Северного дойду и посмотрим, что-нибудь есть или нет. Если нет, то пойдем в парк. Да. Кстати, Алина с днем рождения снова. Это такой типа мод видео от первого лица. А почему мы без музыки идем? А ну-ка включаем музыку быстро. Вот, понеслась. достопримечательности северного особенно до достопримечательность она по велоспорту Афина, почетный отзыв ввода батайска ну молодец молодец тут же также есть оранжерея в оранжерея то же самое что мегамаг где-то на пляже ближе к ростову Детский мир, всякие там ритуали, ритуали. Раньше спортмастер был, но его закрыли. Да, вот такие вот новости. Много цветов. Магазин. Вот Какая же интересная Лина. А я пришел смотреть на заброшку сверху. Смотрим на заброшку с вид сверху. Как бы на 3 метра сверху. Элита. Вот вот рядом заброшка. Буду раньше такое, вот такая лужа была. Жесть. Музыку, давай включай музыку. Спасибо. It's like. О, вот она заморожка. Такая вот очень хорошая заброшка. Что-то написано. О л. Ну, допустим, Алена или даже Оля. Ну, как бы без понятия, ладно. Сама суть в Том машина видит. В том, что это заброшенный. Сектор какой-то. Разбитые окна. Интересненько. А, тут уже пишется, что все-таки... Любовь не удалась, да, Алина? Алина, Алина, ай-яй. У тебя а такой песарь, тут такой сразу ответ тебе. Но было все в жизни, бывает. Погуляв по северному, на северном. Что можно сказать? Гулять есть где? Маленьким детям, да, если тут уже едят, тут можно погулять. Но люди, которые придут сюда, им будет скучно, что ничего такого нет. На заброшку залезть нельзя. Там охранник. Да. Из -за охранника туда нельзя будет залазить. без Теперь надо идти домой. Потихоньку идти домой. Но жить здесь поздно. Да. Прям даю осанку 5. Жить можно. Но скучно. Тихий район. Вроде бы много человек проживает. Многоэтажные дома. А как-то здесь тихо. Хотя сегодня пятница. Да субботу тоже тут, наверное, не так уж и весело. Такие вот новости. Кому понравилось видео, подпишитесь на мой канал, поставьте большой палец вверх. Всем спасибо, всем удачи. Кстати, чуть не забыл, скоро будет сходка. Да, какого-то еще не решил. То есть назначаю число, а во сколько. Мы все вместе собираемся в одном месте, гуляем. Я снимаю видео, да. И думаю, будет весело. Подробности о сходке вы скоро совсем узнаете, я еще пока не решил. Все, ждите новое видео. Пока.